Друзья, всем привет. У нас подходит к концу месяц июня. Я сейчас расскажу про промоушене G5.2, что это такое, что нужно сделать, чтобы заработать дополнительные деньги согласно маркетинг-плана. Я включу экран и порисую вам. Вот так, вот так. Смотрите, человек, который зарегистрировался в компании, вот он оплатил 20 долларов в регистрацию, плюс э, 60 долларов в продукт. Ну, в разной стране по-разному. У кого-то это 80 долларов, у кого-то 90, у кого-то 100. Вот. Человек зарегистрировался. Э, Промоушен действует с 1 июня 2021 года по 30 июня Двадцать первого года. Человек, который подписывает одного партнера слева, второго справа на сорок баллов, сорок CV. Сорок CV. Сорок CV. И вы сами вот зарегистрировались на 40 себе. Если вы в этот период с 1 июня по 30 июня подпишите 2 человека, вам компания выплатит 20 долларов за первого человека и 20 долларов за второго человека. Также у вас будут клиенты. Это красные, это дистрибьюторы, люди, которые, как вы, зарегистрировались в компании за 20 долларов и купили для себя продукт но будут люди которые просто клиенты они им не интересен бизнес они зарегистрируются как клиент и купят просто для себя продукт за каждого такого клиента который на 40 CV приобретет продукт вам компания выплатит 20 долларов за каждого Первого подписали, заработали 20 долларов, второго подписали вот на 40 CV, заработали тоже 20 долларов. И сколько вы клиента вот будете подписывать? Третьего клиента, четвертого клиента по 40 CV. Это может быть чай, это может быть кофе, это может быть нутробуст, любой продукт. Вам компания будет выплачивать 20 долларов за каждого. Как только вы подпишете пятого клиента на 40 CV, вам компания выплатит тоже 20 долларов. И за пять клиентов вы заработаете пять раз по 20 долларов. Вы заработаете 100 американских долларов. И у компании есть программа, которая называется J5. За нее вам компания выплачивает дополнительный бонус в этом месяце, в июне, 50 долларов. Эта программа G5 есть каждый месяц. В этом месяце компания выплачивает G5, то есть 50 долларов. И у нас один раз в жизни компания выплачивает бонус за быстрый старт. Быстрый старт выплачивает 50 долларов один раз в жизни того вы за эту работу за то что вы подписали 5 клиентов э, на 40 баллов вам компания выплатит 200 долларов и того давайте посчитаем вот вы подписали два партнера которые вместе с регистрацией 20 долларов и 60 долларов 80 долларов. Зашли в бизнес, как и вы. Вы заработали вот здесь 40 долларов. Да? 40 долларов. За 5 клиентов вы заработали 200 долларов. Давайте добавляем сюда, посчитаем все вместе 40 долларов. И у компании компания дает больше, чем мы ожидаем. У компании есть система j 52 5 это 5 новых клиентов, плюс два новых э, партнера за эту работу вам компания выплачивает еще 50 долларов мы добавляем вот здесь 50 и мы получаем сумму 290 долларов человек получает за эту работу вот посмотрите э, давайте проанализируем вы э, пришли в бизнес вот заплатили 80 долларов, получили на руки классный продукт для детокса, снижения веса, для здоровья. Кофе, либо чай, либо натурбуз. Ваша задача до 30 числа подписать два человека, одного слева, второго справа, на 40 баллов, сделать пять клиентов. Как я сделал? Я сразу заинтересовался продуктами. Я записал сюда маму, жену, тещу, тестя сестру и на них купил чай например здесь купил чай вот здесь здесь кофе купил здесь нутробуст здесь энергия и растворимый чай мне интересно было как работают эти продукты я эти продукты раздал своим родственникам и здесь подписал естественно брата и маму вот здесь чтобы они тоже имели возможность такую скидку и зарабатывали деньги. За эту работу я заработал 290 долларов. Вот такая простая работа. Сейчас э, очень важно в июне месяце, осталось у нас три дня, вот до 30 числа сделать вот эту работу. Если вы просто 5 клиентов сделаете, вы получите 200 долларов. А если вы еще два партнера подпишите, вы зарабатываете еще 50 плюс 40, 90, то есть 290 долларов. Эту работу важно сделать до конца этого месяца, потому что в июне будет уже другой, ну, другая вариация G5, 52 2 бонусы. И у нас сейчас вот есть такой момент, что когда... Давай, вот порисую. Когда вы зарегистрировали свой партнер, и вы сделали J5, у вас в первой линии есть люди. Первая линия – это люди, которых вы подписали. Вот. И они делают программу J5, 5 клиентов. Каждый из ваших этих зелененьких партнеров вот – это первая, первая линия вы из каждого зарабатываете 50 долларов. Вы обязательно, это все понедельно делается, вот э, с пятницы, вот у нас платежная неделя пятница по пятницу. Э, кто в этот период сделает э, сам лично G5, вот G5 это 5 клиентов, вы уже поняли. И ваши партнеры делают j 5 вы за каждого человека э, получите G5. Например, вот давайте, 5 человек у вас в команде сделали G5. Они все заработали по 200 долларов, а вам компания выплатит 5 э, раз по 50 долларов. Вы заработаете 250 долларов. Если вас смогут повторить люди во второй линии, вот синим я нарисую это, вторая линия, вторая линия. Которые делают G5, вы получите 25 долларов. У кого-то это один человек будет во второй линии, у кого-то два, у кого-то три. Вот люди делают G5. И каждый раз, когда во второй линии делают G5, вы будете зарабатывать 25 долларов со второй линии. Вы этих людей знать не знаете. Итак, вот давайте вот посчитаем, например, сколько человек здесь во второй линии G5 у нас. Вот один два три 4 5 6 семь восемь вот восемь человек сделают тоже g5 вы получите по 25 долларов до 200 долларов и вот за эту работу вы получите 450 долларов Вот 250 плюс 200 и сами вы лично за вот эту работу вы же 200 получите как новичок вот 200 смотрите. И вы только по этой программе G5 посчитайте. вот Заработайте 650 долларов. Все очень просто. Я перейду на камеру и скажу, что еще раз повторюсь: первых клиентов я создавал, находил как? В своем окружении среди знакомых друзей. Я заказал, я их записал как клиентов. Заказал на маму Нутробуст на сестру чай заварной сати на месяц комплекс. На брата заказал кофе, на тещу э, растворимый чай. Э, и я сделал таких 5 заказов, 5 клиентов, подписал 2 партнера в бизнесе, я заработал 290 долларов, раздал людям продукт. И люди, которые пришли э, ко мне в бизнес, они начали делать то же самое. J-5-2, J-5-2, J-5-2, J-5-2. J52. Очень простой бизнес. Используйте продукты со скидкой и зарабатывайте хорошие деньги. Всем пока-пока. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни одно видео. Пока-пока.